Газы занимают весь предоставленный им объем. Очевидно, что силы притяжения между молекулами газа малы. А это значит, что молекулы находятся на сравнительно больших расстояниях друг от друга. В среднем расстояние между молекулами газа в десятки раз больше расстояний между молекулами жидкости. Это подтверждается тем, что газы легко сжимаемы. Малые силы притяжения влияют и на характер движения молекул газа. Молекула газа движется прямолинейно до столкновения с другой молекулой, в результате чего меняет направление своего движения и движется прямолинейно до следующего столкновения.